Здравствуйте, с вами Тамара. И сегодняшний расклад для скорпионов на вторую половину августа 2021 года. Ну что ж, мои дорогие, начнем. Под колодой, под колодой у нас пятерка посохов. Ну что ж, карта конфликта в первую очередь, особенно если вы в паре, может быть, у вас будут какие-то, какое-то недопонимание, а вы знаете, причина в том, что никто никого не слушает, каждый вот хвастается своим этим посохом, понимаете, и, ну, своим, своим эго. И никто не хочет слушать другого. Ну, еще карта, знаете, соревнований. Может быть, те, кто занимается спортом или каких-то, может быть, конкурсов. Вы можете участвовать вот, либо в спортивных соревнованиях, либо в конкурсах. Либо можно участвовать в конкурсе на работу. То есть подать на какую-то работу, где будут другие конкуренты. Вот по этой карте надо проявить себя, чтобы вас выбрали. То есть показать себя как-то. Давайте посмотрим, как эта карта проиграется с основным раскладом. Тема, тема двух последних недель августа для скорпионов. Семерка посохов. Предпоследняя неделя ваша первая карта. Двойка мечей. Восьмерка посохов. Четверка пентаклей. И паш пентаклей. И последняя неделя августа. И у нас шестерка кубков. Король посохов. Королева кубков и карта смерти. Ну что ж, тема у нас семерка посохов. Семерка посохов – это карта воина, то есть я отстаиваю свое мнение, я отстаиваю свое решение. И что бы вы ни решили, какое бы у вас ни было мнение, вы ни в коем случае не дадите себя в обиду, не отступитесь и в то же время даже защитите людей, которые зависят от вас. Например, вы, может быть, решили уйти с работы и заняться своим бизнесом. Это может не очень нравиться вашим близким, потому что все-таки ваша работа приносила какой-то стабильный доход. Но вы так решили, вы верите в себя, верите в свои силы, верите в свое вот будущее, и вы никого не слушаете. Вы знаете, такая даже позиция, что что бы ни сказали, и вообще, может быть, даже... Сплетни могут быть вокруг вас какие-то, даже не касающиеся вот, э, вашего мнения или ваши, вашего решения. Просто вокруг вас какие-то завистники, сплетники. А вы даже, знаете, у вас настолько высока ваша моральная позиция жизненная, что вас ничто не трогает. Никакие вот эти вот подколки или люди пытаются, знаете, даже до вас как-то добраться. Вообще никак ну и правильно, очень хорошая позиция, кстати. Предпоследняя неделя, август, я думаю, кто-то принимает решение очень серьезное, двойка мечей, причем, знаете, карта страхов страха. Бо, человек боится, что решение будет неправильным, боится, что ошибется, что что-то пойдет не так. Вот приму я это решение, вдруг это будет вот, страх вот этот вот. А страх, потому что... На самом деле мы же не знаем, что... Мы принимаем решение, мы не знаем, что может случиться. Вот это вот не видеть, не видеть конечного результата, не видеть, что может произойти после того, как вы примете это решение. Надо снять эту повязку с глаз каким-то образом. То есть, и вот это, кстати, символ Луны. Здесь тоже вот эти вот подсознания, предчувствия. Предчувствия могут нас обманывать, кстати. Мы всегда думаем о худшем. И вот это вот... Что поможет снять повязку с глаз? Это знание. То есть здесь я не знаю знания. Каким образом? У каждого по-своему, в зависимости от вашей ситуации, кому-то надо просто, может быть, поговорить с человеком, который уже был в подобной ситуации. Либо можно именно сходить к специалисту, даже заплатить кому-то, человеку, который знает, что, как. Может быть, юрист нужен, может быть, кому-то психолог нужен, если или э, адвокат, или еще что-то. Да в разной, в разности, что кто поможет вам снять. Или самому покопаться в интернете. Сейчас можно найти ответы на любые вопросы. Вот эту повязку надо снять, и тогда вам будет легче как бы. Кто-то принимает решение по поводу поездок, может быть, потому что восьмерка посохов, это очень такая активная карта, это перелеты туда-обратно может быть ваш бизнес связан с командировками, с поездками с какими-то, вы принимаете решение какое-то это еще передача информации эти вот эти вот интернет, это медиа, это радио телевидение, вот это вот видео, звонки какие-то зум, вот это вот, все-все вот по этой карте, активность, занятость если это про отношения, то, может быть, вы решаете, может быть, отношения на расстоянии, вам надо постоянно друг к другу ездить или постоянно поддерживать отнош... вот эту вот связь через интернет, через телефон, какие-то смс-ки постоянные, вот это вот высокая такая коммуникация, это карта еще и добавка, карта коммуникации, но иногда ее и называют стрела амура, то есть, может быть, вы часто... Вот так вот переговариваетесь с любимым, но почему вы так вот переживаете? Какое решение вы принимаете? Может быть, вам как бы надоело вот это вот любовь на расстоянии или отношения на расстоянии или работа вот это связанная вот с такой высокой занятостью? Может быть, вам хочется чего-то другого, но вы боитесь принять вот это вот главное решение? Кто-то откладывает деньги. Кстати, четверка Пентаклик и говорит о том, что деньги надо откладывать. Причем Паш Пентаклик тоже говорит о финансах. Какие бы, даже если вы знаете, о чем эти даже если вы в этот месяц какую-то совсем маленькую денежку отложите, это тоже уже хорошо, потому что Паш Пентаклик это небольшие деньги. Даже, но вот так вот, как говорится, по капле, по капле вы должны, карта говорит, вы не должны тратить деньги в данный период. Вы должны их, наоборот, откладывать. Даже если это совсем чуть-чуть. Чтобы сколько бы ни было, но надо откладывать. Но карта еще и жадная вот эта вот четверка пентаклей, Может быть, рядом с вами человек, который очень жадный, который не любит тратить деньги. Либо иногда вот эта карта говорит о человеке, который не показывает свои истинные эмоции. Он все держит внутри себя, он не любит показывать свое, что он на самом деле думает или что он на самом деле чувствует. Ну и Паш Пентакли может быть ребенком, ребенок может быть земной стихии, девы, тельцы, козероги, либо вы получите вот эти вот какие-то небольшие выплаты, какая-то небольшая сумма денег, может быть, перепадет вам в этот период, подарок, может быть, финансовый какой-то, или прибавка к зарплате, но совсем маленькая, премия, может быть, какая-то небольшая, тоже может быть. Последняя неделя августа, и у нас шестерка кубков и король посохов. В первую очередь шестерка кубков – это дети. Дети будут приносить много радости в этот период для вас. Все чаши полны цветы, цветы. Дети, цветы нашей жизни, и в то же время это позитив, символ позитива. Но, мне кажется, тут немножко про другое, потому что шестерка кубков – это еще карта людей из прошлого. Кто-то из прошлого может объявиться в вашей жизни? Король посохов. Король посохов – это мужчина элемента огня. Лев, овен или стрелец. Кто этот мужчина для вас, для каждого по-разному может проиграться? У кого-то были отношения, может быть вы хотите, хотели бы, потому что карта шестерка кубков, она очень такая позитивная. Может быть вы хотели воссоединиться с этим человеком, возобновить отношения. Это могут быть не только любовные отношения, это могут быть даже отношения по работе, по карьере, то есть может быть вы встретите кого-то неожиданно, человека, с которым вы когда-то работали, может быть он уже сейчас занимает какой-то пост и предложит вам что-то может быть или поможет с чем-то для мужчин тоже очень хорошая карта потому что э, король посохов э, человек предприниматель он работает на себя или любит работать на себя даже если где-то работает может быть у него какой-то еще параллельный бизнес свой то есть такой знаете э, как это называется купи продай что ли но он крутится постоянно он зарабатывает деньги на своих каких-то талантах э, если это были отношения, то человек может вот появиться в вашей жизни, может быть, даже у вас с ним, с этим человеком были, есть совместные дети, то есть и опять объявится, и будет проситься назад, и будет как бы э, извиняться, может быть, э, говорить, вспоминать только хорошее, как бы тоже вполне возможно вот по этой карте. Ну и королева кубков. Для кого-то это вы, женщины, Если вы женщина-скорпион, то значит это вы, королева кубков женщина водной стихии рыбы раки скорпионы для мужчин может быть это ваша же ваша дама дама вашего седама сердца не обязательно это должна быть женщина водной стихии рыбы раки скорпион это любая женщина которая влюблена она вот такая вот королева кубков превращается то есть она становится мягкой заботливой чувствительной чувственной Появляется интуиция, вот это вот все такие вот чувства, то, что вот она держит в своих руках, это чашу полную эмоций каких-то. Ну и кто, что, что это женщина? Для женщин, может быть, если вы это вы, то у вас грядут какие-то очень серьезные перемены, карта смерти. Не бойтесь карты смерти. Карта смерти, она, в общем-то, карта трансформации, перемены. То есть были вы одинокой, холостой, станете вот миссис, будете, значит, женой или там партнершей кого-то. Были наоборот, может быть, карта смерти, говорит, когда что-то уходит из нашей жизни, уходит, например, или вы разведетесь, и тогда у вас как бы... Были вы женаты, замужем, теперь вы одиноки. То же самое касается мужчин, может быть и развод, кстати, вот с этой же дамой, или наоборот, воссоединение, то есть тогда у вас тоже статус меняется. Карта серьезных изменений, карта смерти. Кстати, старший аркан представляет вас, ваша карта, скорпионов. Переменные. Вот это вот все, что касается э, перерождения, трансформации, смерти, секса, это все вот по, про Скорпионов и про карту смерти, кстати. Э, когда мы говорим про трансформацию, очень часто вспоми, э, упоминаю бабочку, то есть вот это вот... Когда вот этот червячок в коконе, а потом превращается в, через какое-то время в красавицу-бабочку, вот это трансформат изменения, серьезные изменения в вашей жизни могут происходить. Что-то уходит, освобождается место чему-то новому, на это место может что-то новое прийти. Поэтому не сопротивляйтесь этим переменам, не, не сопротивляйтесь этим изменениям, которые... Видите, даже он протягивает букет вот этого, этой смерти на коне, потому что э, принимает... Эти перемены в своей жизни. Когда вы принимаете перемены, тогда они с легкостью входят в нашу жизнь. А когда мы сопротивляемся, тогда нам судьба, карма, она их просто навязывает, эти перемены. Тогда более болезненно. Давайте посмотрим, что добавят к этому раскладу карты Ленорман. Карта всадника. Замечательная карта. Карта сада. И карта ребенка. Ну что ж, давайте посмотрим. Карта всадника – это замечательно. Это на карте радуга. Радуга – это символ счастья. Это могут быть поездки, это может быть известие какое-то, это может быть... К вам ворвется какая-то новость позитивная, потому что символ счастья. Номер один – новое начало. Поедете куда-то, переедете, или к вам приедет кто-то. Какие-то могут прийти хорошие новости для вас. Причем все это может случиться через интернет, кстати, потому что э, вот эта карта сада во времена Ленормана – это было место в саду, знакомились, в парке в саду, знакомились, обменивались информацией, обменивались новостями, сплетничали, все то, что все то, что мы делаем сейчас в интернете. Или это вот ваш круг знакомств, ваша социальная группа, ваше социальное окружение. И карта ребенка – это новое начало. Кому-то на самом деле карты предсказывают ребенка. У кого-то может быть беременность, рождение ребенка. Вот и новости, может быть, для кого-то. Новость, а при получили документ, прошли УЗИ в положение. Или, например, может быть, ваши, ваша дочь или ваш сын вы узнаете, что ожидают, у вас будет внук, это тоже замечательно. Ну, в любом случае, еще карта ребенка всегда говорит о первых шагах в чем-то, новое начало чего-то. Ребенок и есть новая жизнь, новое начало. Давайте посмотрим, что добавят оракул Мудрости. Не для вас, но что-то в этот период будет, что все-таки надо сказать себе, это не для меня. Пошли на какую-то или предлагают вам какую-то работу, вы подумали и решили, это не для меня. Предлагают что-то, может быть, заняться каким-то бизнесом или чем-то заняться, подумали, это не для меня. Встретили человека, человек сходили на свидание, посидели, подумали, решили, это не для меня. Вот так вот, мои дорогие. Чему-то все-таки надо сказать нет в этот период. Арапул эзотерический для скорпионов. Ух ты, какая он, чакрас. Это чар чакра сердца. <смех> ну, кого-то точно стрела амура может пронзить, так что любовь может быть. Может, у кого-то кто-то начнет отношения или влюбится. Тоже замечательно. Ну что ж, мои дорогие, это все, что у меня есть для вас на сегодня. Если вы первый раз на моем канале, пожалуйста, подписывайтесь. Нас уже почти 99 тысяч. Хотелось бы, чтобы нас было 100. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь. И до новых встреч. До свидания.